Всем привет, с вами Черри. Сегодня я хотел бы вам продемонстрировать свою построечку, которую я строил около трех недель. все потому что я ленивая задница. Я мог построить ее за два дня, но построил за три недели. В общем, это больница. Сейчас вы ее увидите. Вот. Больница четыре сложенные машины, три гражданских, вертолет, еще куча, куча всего. ну, в общем, я вам сейчас все это покажу, если хренов Майнкрафт не будет лагать, Лагать. так, вот тут у нас главный вход в больничку. вот, только давайте сначала облетим вокруг, то есть я вам покажу, что здесь есть. А, тут есть гараж. На две сложенные машины. Внутри машины у нас сидушка. Сиденье. Внутри гаража у нас еще одна служебная машина. А внутри сложенную машину у нас э, Вот можете в окошко поглядеть. Там ничего интересного. Здесь у нас двери, потому что когда гараж типа закрывается, в него же надо как-то пройти. Ну вот. А, и тут есть вход. Как бы в больницу но не об этом так значит а, еще три сложенные машины вот такая вот а, непонятный в общем я делаю эту машину на основе вот этой я даже не знаю что это это дом на колесах не знаю и вот здесь какая-то машина тоже Не знаю, просто сделал и здесь тоже просто так еще у нас вот такие окна еще, окна, кстати, идут очень странно, то есть здесь они вот так тут, тут потом в раз и пустое место и через раз а здесь еще лучше ну вы поймете почему еще у нас вот такой вертолет я не мастер по вертолетам честное слово но что смог то смог вот внутри вертолета да запрыгивайте. Ты вертолет у нас вот кушетка. Или как это хрень называется. Здесь у нас дверь. За ней типа медикаментов. Здесь должны два медика. А здесь как бы... Э, летчики, которые летают. Ну, здесь дверь вы поймете потом. Куда? Зачем? Я да, думаю, вы и так поняли. Значит, пойдем внутрь. Господи, Махакрафт, не лагай только. Значит, где у нас есть э, типа гардероб, Но я играю на 1710, поэтому здесь нет вешалок. И почему я играю на 1710? Ну, потому что World Edit только на 1710 есть. Есть лифт, которого никакой пользы. Просто есть лифт. Простая кабинка и все. Регистратура. Вот такая вот... Регистратура. Сейчас мы в нее зайдем. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Ну, города как бы пока что нету, но уже на всех данные есть. И как бы тут у нас туалет, ну что, туалет, туалет, туалет, и кабинки вот такие вот. Дальше у нас идут кабинеты, то есть некоторые там педиатр, уролог что там хирург. Терапевт, психиатр, травматолог, оптометрист, дерматолог. И опять же, Толя. Ну, кабинеты они все одинаковые. Ну, почти. Вот, допустим, вот по этой линии кабинеты идут. Все одинаковые. Сами можете пока что это видеть. И тут у нас ничего. Сейчас дождь надоел. но ну, я думаю, а вот здесь уже это уже получается психиатр. Вот, тут вот такой кабинет. То есть тут сидит, допустим, психиатр, бла-бла-бла, ну или даже тут. А тут лежит пациент такой, "Доктор, у меня проблемы, бла, бла бла Ну вы понимаете. Ну и дальше все по той же схеме. Здесь такие же. Не все, ну все, да. Э, Идем дальше, дальше, дальше, дальше. Вот у нас, кстати, э, выход в гараж. Только, <coughs> ну, в общем, ладно. В э, втором этаже у нас уже располагаются палаты и, опять же, лифт. Так, мы заходим сюда. Твою мать, я сказал, мы заходим сюда. Здесь у нас вот такая вот э, диванчик. Ну, пациенты могут входить, посидеть, посмотреть каратэ чан ба сидела вот тут у нас такая комната я уже звука называется в общем здесь нет интерны врачи и ну я думаю вы поняли значит начнем снизу потому что у нас снизу начинаются палаты так это туалет мужской и женский но больше похож на туалет, а на туалет она умывальник два этих и все ну, плевать, палата. Значит, первая палата. палата у нас выглядит вот таким образом. То есть две кровати, столик, еще столик, выключатель, включатель света. И книжки. И получается последующие. То есть вот эти, вот эти, они все одинаковые. Все абсолютно. Почти. Кто подписан на палату номер 6, думаю, поймет. Я бы вам открыл, показал, что там, но не буду. Сами скачайте карту и узнать. Но здесь все они одинаковые. Тут еще коврик, кстати, есть. Мне кажется, тут... Я, я походу, забыл, тут коврик нет. Ну, в общем, здесь все, кроме... Палата номер 13. Палата номер 13. Кстати, заглянув вот сюда, вы увидите вот это вот. Потом... Здесь ничего нет. А здесь, а здесь книжка. Потом прочитайте, что там. Да. Ну и наверху, в принципе, все то же самое. То же самое. То есть они такие же, просто идентичны. Да. Только там шло, получается, вот это с этой стороны, а здесь наоборот. Все. Значит, идем дальше. Дальше у нас идет еще один этаж, а затем еще один. У меня четыре этажа здесь получается, Или нет, я уже забыл, в общем, тут у нас кухня, кстати, я забыл сделать в кухню кнопку, поэтому сейчас сделаем вот так вот, значит, тут у нас стоят поварихи, выдают хавку, а тут сама кухня, так, это у нас холодильник, печки вот такая вот, вот такая вытяжка, вот вытяжка так, так так ну вот в общем понятно да да и мою так и теперь э, столовая mm -hmm. так вот у нас тут вот есть такой одинокий столик на как бы четырех человек такое вот окошечко с видом на пустыню и овечку и вот такая вот столовая и эти я выполнил в стиле крестов. Ну и этот фиг знает почему такой. А, ну тут, тут, тут. Вот у нас тут несколько столов. И очень странно, что чтобы попасть в операционную, нужно пройти через столовую. Я серьезно. Вот у нас операционная. Твою мать. Ну и врачи тоже хотят выйти покурить. У нас тут курилка тоже. Не знаю, просто почему она тут, но она тут. Здесь вот, вот такая операционная, они все одинаковые, она небольшая, здесь э, приборы, бла-бла-бла, тут лежат вещи, тоже приборы, ну, то есть тут, ну вы поняли, я надеюсь, тут лежит пациент, тут свет, тут мусорка, все, они все одинаковые, их тут всего 4, а там те две пустые просто, я хотел так сделать, и они пустые, бля, я выйду отсюда, нет, Во. Вышел. Так, идем дальше. У ну, нас дальше, дальше у нас еще один этаж. Это как бы последний этаж, но нет еще не все. Здесь у нас ничего особо нету, но только главврач. У меня главврача. Вот, вот такой вот он. Столик в виде буквы Т, мусорка, шкафчик, сиденье, два окна, все. Больше ничего нет. И дальше мы идем, идем, идем, идем по такому туннельчику, тут здесь пустота, я не знал, что здесь идет, я ничего не придумал, тут ничего, вот сюда, вот здесь у нас выход как раз таки к а вот тут у нас уже, тут у нас то, что я не знаю, зачем я это сделал, но, в общем, такие штуки в офисах стоят, больших, ну, я думаю, вы поняли уже, что это, это у нас тоже холодильник и, как бы, кулер, ну, тут чашка с кофе. А тут, тут, тут, тут уже чуть-чуть другие кабинки туалетные. Хотя они даже такие же. Только и больше. Маленькие. Вот, в общем-то, я вам, можно сказать, все и показал. То есть... Эм, все. Ну, как бы... Ну, на этом как бы все. Все, я больницу показал Последующие постройки тоже буду делать. Уже даже начал, могу сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.